Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! Сегодня будет обрезка диплодении и немножко поговорим об условиях ее зимовки. Первое видео про диплодению я вам обещала показать, как я ее обрезаю. И вот как раз настал тот момент, она мне отсвела уже, и я ее немножко на покой хочу отправить, хотя бы на месяца два, чтобы она отдохнула. Перед тем, как ее отправить на зимовку, ее, конечно, нужно обрезать, вот эти длинные побеги все убрать, потому что диплодения, она очень быстро разрастается, и если ей не делать обрезку, то она просто создат джунгли, она все-все-все заплетет своими ветками. И вообще диплодения, она цветет на побегах текущего года, то есть ее нужно обрезать. И обрезку, конечно, лучше делать вот осенью, вот прямо уже, ну сейчас начало зимы. ну как раз вот в такое время, в принципе, ее нужно делать, чтобы она как раз вот она у нас декабрь-январь отдыхала, чтобы в конце февраля она уже как бы просыпалась. И кстати, вот осенняя обрезка она очень хорошо сказывается зимовка, к зимовке. Вот как ее готовить. То есть мы сразу сокращаем полив земли, земляного кома. Его даже нужно просушивать между поливами. Ну, не сильно пересушивает Ну, вот подсушили в ком, потом полили И вот так вот как бы И температура должна быть где-то плюс 15 Ну, не опускаться ниже Плюс 12 градусов Она у меня стоит вот как раз В ванной на подоконнике И там как раз вот температура где-то вот ну, на окне Ну, где-то 17 градусов В принципе, вот как раз ей хорошо Хотя вот я вижу, что у нее там Вот где-то на одной веточке Вот сейчас даже и бутоны есть но вот эти вот длинные побеги, вот, в принципе, вот здесь вот сухая вот веточка, вот она, видите, вот здесь как бы раздвоилась, да, вот такая, такой побег. То есть вот так вот я, вот я буду убирать. Ну, вот это вот тоже вот здесь вот уберу. Вот вот. И вот эти вот, это вот у нас побег идет боковой, ну, вот здесь вот так вот. Я так примерно здесь получается, здесь так вот. То есть вот эти побеги я ее разматывать не буду, конечно. Я ее вот прям вот вокруг вот этой решеточки сейчас отстригу. Вот так вот так идет. Здесь вот видите бутончик, вот у нее, даже не знаю, но оставлю вот так вот. вот эта веточка. Здесь вот тоже видите бутон. Но оставлю я, конечно, тоже, наверное, не знаю, что-то жалко. Мне, конечно, обрезать бутончики. Она у меня цвела обильно, очень так. Цвела она у меня хорошо. Вот эти ветки Здесь вот мне не нравится. Знаете, вот так ее обрежу. Вот здесь вот, кстати, вот видите, вот это укоренится вообще хорошо. Часть. Это вот сухая веточка. тоже уберу. Вот этот объект тоже надо вытянуть. Вот этот вот, здесь вот отсвеживший. Так вот можно. Тут, не вытягивался. Здесь вот сухие веточки, вот этот усик вот так вот обрежу. Так, это что тут? Не пойму. Здесь тоже такие вот эти экземпляры вот тут не. Прям вообще хорошо их укоренять. Здесь я вот так вот его обрежу, здесь так обрежу я его заверну. И вот эти вот усики покороче. Этот вот сухой. Кстати, можно вот эту покороче вот так обстречь. Вот этот вот можно тоже какой-то. Сейчас я его попробую размотать даже, может, его попробовать покороче типа, обстричь обстречь. Можно его вот так. вот, Все. Ну, вот когда мандавизу или обрезаешь, у нее появляется такой белый личный сок. Желательно, конечно, если соприкасаетесь с этим соком, работать в перчатках. Или хорошо после обрезки, вот, допустим, помыть руки снова. Ну вот я обрезала свою мандевилу. Я ее сильно так не обрезала. но Я ее так всегда обрезаю, и она у меня, в принципе, цветет очень обильно. Она цветет у меня с весны и до поздней осени. У нее даже сейчас вот есть, редко-редко, но бутоны есть. Я их, конечно, не убрала, пожалела. А в принципе, их надо было убрать. Ну ладно, не буду я ей такой уж сильно. это. А что подсушивать земляной ком, я ей буду, конечно. Сейчас я вам покажу еще мою мандельилу. Посмотрим, может быть, ее тоже стоит обрезать. Вот у меня еще белая диплодения. Я ее тоже немножко хочу тут подстричь вот, допустим вот она если вот так вот витрица начинает вот у нее как рогаточка такая вот так ее обстричь так и вот этот тоже вот так обстричь чтобы она их не вытягивала на две трети как бы примерно от разветвления так пушистый будет, цвести тоже хорошо. Ну, вот это вот я хочу пустить, конечно, сюда. Здесь тоже вот, стригу, вот хочу просто потом вот так вот, чтобы она закрутилась на это. Но я их постоянно немножко присипываю, конечно, поэтому здесь стрижки особо такой нет. Здесь вот все уже, я вот эти вот длинные убрала, и побеги, то есть они такие густенькие, в принципе. Так хочу я, чтобы она велась, поэтому я и вот эти вот убирать не буду. Ну, это вот мои новиночки диплодения вот это вот кудряшка я их постоянно вот прищипываю вот если вот кудряшка вот это вот такая розовая я вам показывала с волной края вот у нас вроде бы стала как бы пушиться да? а вот ее я два раза обрезала причем так хорошо и вот она все равно идет вот в одну никак не хочет даже два побега дать не хочет. Вот здесь даже видно, как я ее обрезала. Первый раз вот так обстрелила, второй так. И вот не получается мне ее никак вот разветвить, чтобы она разветвилась. То есть вот такие мои диплодонии. Ну теперь ждем весны. Увидимся в следующем видео.